Добрый, добрый. Добрый день. Рад знакомству. Да, благодаря коронавирусу. Ну да, да, да. Так, ну все. Последние штрихи. Благо есть возможность реально за счет коронавируса ну, и с людьми поделиться, и люди больше смотрят в интернете. Такая прям предоставилась да. возможность. Не так так светятся, не так, так бегают. Поэтому есть возможность задуматься, задуматься. Да. Постараемся подарить что-то людям. Ну, Тем да, более да. каждого есть. Я посмотрел ваш путь к своему предназначению, но он классический, через терни как говорится, к звездам. Да, да, да. Через боли, через терни. Ребят, да, повторюсь, все, кто подключается сегодня тема, это ну, свой путь, предназначение. Анатолий сейчас, я думаю, ну, в двух словах расскажет о себе. Он автор книги Материнская любовь. Может быть, расскажите пару слов о себе, Анатолий. Ну, кто ребята мои не знают вас, и, соответственно, ну, вот эту легендарную книжку, которую вы написали, про что она. Да. Ну, путь у меня, так как начинался давно 30 лет назад 30 лет назад, тогда дерь были еще круче поэтому прошел многое, чуть не ушел из жизни в 40 лет. И вот э, это меня подтолкнуло к какого-то другого в этом, э, организации в жизни. Я понял, что тот путь, которым я шел, он не спасает, поэтому изучал философию в Индии, э, суфизм в Сирии, потом проехал по нашим монастырям северным, Архангельской, Вологодской области. Все собрал, в кучу сложил, там себя вытащил с того света. Ну и после этого уже не вернулся в производство, хотя занимался бы лазерами. Был директором завода по выпуску лазеров. Ну, вот так вот. И после этого пошел, пошел, пошел вот в этом направлении. Но шел не просто, через трудности, э, достаточно большие. Э, только 50 лет я написал первую книгу, более 40. И вот такая материнская любовь, все на нее как-то оглядываются, хотя я считаю, что она э, ровнее из других, э, если другие. Просто эта книга ударила по женщинам очень сильно, по их сознанию. Потому что они считали, что любить детей в первую очередь это главное когда она женщина, когда она решает свое предназначение, если это. Детей поставила э, на самую большую высоту, на пьедестал. А я увидел, что это большая беда, которая охватывает всю жизнь человека. Это и детские болезни, это взрослые болезни, это ранний уход из жизни. Э, я исследовал эту тему уже. Э, такая статистика, вот Владимир, она действительно убойная. Э, практически 80% детей которые уходят раньше родителей. Вы понимаете, что все это дети, которым уже 50 прочее, но раньше родители уходят. Вот 80% уходят по тему, что мать поставила детей на первое. Представляете? Привязанность, да? И за счет того, что привязалась, эту привязанность убирает из жизни. Да, да. И даже если она уходит, часто потом матери забирают за собой ребенка. И вот эта беда, она пронизывает общество. Все социальные проблемы, алкоголизм, наркомания, ненормальность, преступления, даже тоже коррупция. это все люди психически незрелые. Вот я смотрю, Владимир, вы о зрелости говорите неправильно, потому что зрелость ⁇ это ну, очень важная качество, которого, к сожалению, очень мало. Вот незрелые личности появляются в первую очередь из избыточного материнского пустота. То есть в жизнь выходят незрелые личности, ну и дальше начинают уже ковыркаться, где силы, где обманом, где добиваться своего. Вот такая вот. Да-да, я тоже изучаю вот этот момент. Я хочу, ну для себя взял в жизнь такую миссию, это мужское образование, мужская ответственность. И мужская ответственность она заключается в первом том, в том, чтобы стать мужчиной. А не все мужчины, которые, у которых даже дети в семьях, сорок-пятьдесят лет, они не все мужчины. Они еще остаются детьми, которые в, в роли своей жены ищут мамку. Да? То есть ну, они не стали, не взяли ответственность в свою жизнь. И вот за счет этого разваливается мир. А женщинам приходится брать ответственность на себя, брать мужскую какую-то позицию. Мы вот видим те катастрофы, которые сейчас происходят. Да, да. Вы знаете, вот таких, э, я тоже статистику эту исследовал, э, тем, кому 50, вот до 50, э, зрелых мужчин, всего где-то процентов 40. Процентов 40. А остальные, ну, это психически. А если дать духовную, то это еще меньше. То есть если дать психически духовную, то это вообще меньше 10% зрелых. Мужчины. Ну да, интересно, конечно. И капитана вот, действительно, называют капитан семейного корабля, но он безграмотный, он э, незрелый. Поэтому женщина видит, что он, как бы, никакой он не капитан, она его с мостика сдвигает, заштурвал, и куда рулит, конечно же, в сторону детей. Вот, в общем-то, классика жанра. И вот Вы в книге вот это все, вот это описывали, да, для того, чтобы да, женщины да. понимали настоящую позицию? И... Да, эта книга на восьми языках, передавалась уже около пятидесяти раз, она расходится достаточно хорошо, потому что начинают осознавать, и я рад этому. Я считаю, что эта книга настолько книга для каждой семьи. Эта книга. У кого будет, кто не читал эту книгу, Пришли ко мне в директ ссылку, что Ну, зарегистрируйтесь и напишите Хочу книгу. И мы вам вышли в интернет версии в электронном битве. Спасибо большое. Спасибо. Давайте тогда, может быть, перейдем к теме предназначения. Это довольно-таки серьезная тема тоже в нашей жизни. Я долго шел к своему предназначению. Долго его искал, вот как-то всю жизнь, наверное, бежал, всю жизнь я был недоволен, как вы сказали, через разный термин проходил, и наркотики, и алкоголь, и уход из семьи, и потом все бросал, и в монастырь уходил тоже жить, то есть у меня такие поиски были, вот, ну и слава богу, я сейчас остановился немножко, да, то есть понимаю что я хочу, куда двигаюсь, понимаю саму ценность, и за счет того, что сейчас материальный мир, он развивается технологически очень сильно, многие забывают о том, а что на самом деле важно, для чего я, для чего я что делаю. Скажите, может быть, немножко пару слов о том, для чего нужно предназначение, нужно ли его искать, не нужно, каждому ли это нужно, под силу ли это каждому. А, Владимир, я темой предназначения тоже занимаюсь достаточно глубоко, но согласитесь, это а, тема тоже предназначения. И, и быть счастливым иногда э, не невозможно. А у нас на сегодняшний день статистика, я все по статистике, потому что я э, психолог и стараюсь так, все обследовать, все серьезно изучать. Э, всего 5-6% людей нашли своё 5-6%. Все остальные занимаются не тем, живут не там, живут не с тем. Ну, то есть, по сути, вот такая картина. Всего 5%, 5-6% от силы. А хотя жить сейчас лёгкость. Но вот это вот, это достаточно интересное. Почему? Потому что незрелый человек, мы начали со зрелости, незрелый человек, он э, за редком исключении может попасть случайно попасть в свое предназначение, mm -hmm. случайно. А, потому что э, для определения своего предназначения нужна зрелость. Вот вы же прошли, прошли при, зрели, после этого только вы определили, а до этого были блуждания. Это, а у всех, у большинства незрелых это продолжается всю жизнь в детдани. Вроде бы он что-то нашел, там ходит. В одну проходную, как говорится, всю жизнь, потом туда направил, входит, он считает, что он нашел. На самом деле он не нашел. Я приведу такой пример. Я исследую вообще ну, таких замечательных людей, современных в том числе. И вот Дмитрий Хоростовский, помните же, перец наш замечательный? Такой гласище, весь мир покорил, что с небольшим раз его все в шоке, что такое, почему? А дело в том, что он не нашел своего предназначения. Как? А когда я об этом говорю, я говорю, как? Он же такой талант, он же знаменит, он там стал, имел славу и прочее. Да, он все имел, но это талантливый человек был более талантливый другом, с чем он пришел. Это его было предназначение другое. А Петя, это, пожалуйста, ой, там, может быть, мышцы записываем, но это не главное для него. А слава, почет, поклонники, родители, музыкальные там учителя его пихали, пихали и вот э, запихали туда, куда он не должен был идти. Вот, пожалуйста, э, что такое предназначение, как можно попасть. Так что предназначение — это вещь очень глубокая. Это один момент. То есть нужна зрелость для того, чтобы определить предназначение. А учитывая сегодняшнюю незрелость людей, особенно в молодом э, до сорока. Обычно до сорока столько ломают дров я так только наломал до сорока. Э, э, И э, это поиск предназначения, он, конечно, потруднил. Есть еще э, один фактор, который тоже важен. Э, предназначение, но не одно в жизни. Mm -hmm предназначений много у, у каждого человека каждый человек приходит с иронидой предназначения есть у этой ирониды вершины есть главные есть трехстепенные и так далее а часто человек ищет одно какое-то предназначение бывает да, да да вот складывается у людей иллюзия как будто вот я сейчас зайду вот сюда и вот в этой конторе вот мое предназначение но это не да. так да, да это может быть этап какой-то какая-то часть его пути ну, ни в коем случае нельзя останавливаться. Есть, я привожу пример. Есть такой Патон, ученый был, точнее. Может быть, если были в Киеве, там, мост Патона есть. Это, Патон это был ученый, ботаник, настоящий ботаник. Ученый, ученый, то есть какие-то пучинки в Академическом институте, кандидат наук наук или даже доктор. И в 39 лет он вдруг бросает это все все свои там диссертации, регалии, и начинает изучать сварку. Это в начале 30-х годов. И становится первым сварщиком в НУГУ, лауреатом Нобелевской премии, создает институт сварки. И, например, вот человек 39 лет шагнул в совершенно другую сферу и нашел себя. Но опять же, видите, пока не созрел. А злил он в этом ботаническом саду. Да, да. Да. Какие можно вот людям предпринять шаги, наверное, для того, чтобы сначала стать зрелым. Да, то есть, ну, я, я полностью поддерживаю, понимаю, что вы говорите. Если человеку просто даже путь его открывается, он не будет готов ну, идти, потому да. что будет какие-то желания уносить, а я хочу еще туда, я хочу там потусить куда-то. То есть, ну вот как такая вот еще детская может остаться. Потому что ну, предназначение – это определенная миссия. Это Ты уже делаешь не для себя, ты делаешь для других, отдаешься полностью делу. Вот. А что, на ваш взгляд, можно сделать ребятам, молодым порекомендовать, для того, чтобы как-то развиваться, для того, чтобы зреть? Ну, Владимир, здесь э, начать надо с того, э, мы, вот вы говорите, ребята, значит, мы говорим о мужчинах, да? Ну, я думаю, девушкам тоже было бы интересно… Понять. Я думаю, среди девушек такое же количество незрелых женщин, как и мужчин. И мужчин. Нет, это женщин зрелых чуть побольше. Там процентов а, ну, по... Больше, да. чуть побольше. Вот, Зачем вы это сказали? Сразу сердечки пошли. Сразу эго такое. Все, мы лучше. Ну да, потому что перед ними ответственность. У них внутренняя уже, как бы, ну, оно сформировано. Это мужчины, мы... Ну да. Вы же знаете, что... Женщинами-то рождаются, а мужчинами становятся. Да, вот, да, да, я это знаю, да. Поэтому мужчине еще надо стать мужчиной. Да. А женщина, она родилась, она уже все. Она даже еще в утробе, она уже идет женщиной растет, потом уже мужчина переходит в качестве мужчины. А, так вот, что будем, будем говорить для мужчин, если потом будет интересно, то для женщин. Mm -hmm. Так вот, для мужчин. Первое условие, которое нужно выполнить, это решить вопрос со своими родителями, со своим родом. Без корней, без родовых корней, без вот... Вы согласитесь, дерево расти не может без корней. Может. Может? Не может, не может. Я вас полностью поддерживаю, то что да. ну, родители это первый фактор, который да. надо закрыть. Первый фактор. Так вот, а что такое выставить отношения с родителями? Во-первых, уважать, сынить и любить, независимо от поведение, состояние и прочее, потому что они дали жизнь. Уже одного этого достаточно, перетеркивают все. Так вот, уважать, одинаково, одинаково мать и дать. Для чего? Чтобы ноги были одной и другой, иначе хромой. Понимаете? Далеко не уйдешь и быстро не побежишь. Хромой инвалид. Если одна нога, короче, другой. Поэтому равное отношение к отцу и матери, независимо ни от чего. Как и что? Знаете, это, конечно, непростая тема, но я специально этим занимаюсь и создал даже курс, у меня есть курс «Гармоничное развитие личности». 10 месяцев вот онлайн человек выстраивает всю эту картину. Второй момент. Второй момент. Мужчина должен уметь трудиться зарплату и зарплатить вот. деньги, Это очень важный момент. Потому что, с молодости и одну такую истину э, уяснил. Как-то мы с женой в молодости значит, э, собака у нас была мы ее врачу, э, чтобы он э, там паспорт на нее запомнит. Надо, там она такая вся э, фертиферсер. Ну вот паспорт она заполняет и пишет рот, там написано рот. А она пишет мужу Врач говорит, подождите, какой же это мужчина? Это кабель. Мужчина с деньгами, а это кабель. как точно сказано. Так вот, мужчина с деньгами. А без денег зачем кабель, да? Классно, интересно. Так вот, мужчина должен быть с деньгами, уметь распоряжаться ими, уметь зарабатывать их. Это, это очень важно. То, что зарабатывать ⁇ это одна тема, а распоряжаться ⁇ это другая тема. Они зачастую не стыкуются. Да. Так вот. Это второй вопрос, который. Третий вопрос, который мужчина должен. Он должен знать, а что такое женщина и зачем она рядом с ним. Mm -hmm. Многие же мужчины, вот незрелость эта, проверяется женщиной зачастую. Он не понимает, зачем. Для дома, для хозяйства, там, для детей, там, кто еще? Ну, для секса. А ведь это фортуна, это которая задает тебе, поднимает крылья этого. То есть, если ты понимаешь это, ценишь это в женщине, то тогда ты действительно начинаешь становиться по-настоящему мужчиной. Вот, это третий момент. Или четвертый момент, это надо быть профессионалом в семье. В семье. Нет, профессионал. Ну, работать, зарабатывать, получать деньги, это вторая позиция. Это, а вот, опционал, опционал, опционал, опционал, опционал, опционал, опционал, опционал, опционал, опционал, опционал, опционал, он опционал, он опционал, опционал, опционал, опционал, опционал, опционал, опционал, опционал, опционал, опционал, опционал, опционал, опционал, опционал, опционал, по сути, семья для мужчин это предприятие, где есть кадры, где есть финансы, где есть социалка. Ну, по сути, это предприятие. Поэтому нужно быть грамотным. А мужчина у нас в семейных вопросах без грамоты. В лучшем случае, деньги приносит и, и все. И считает, что он на этом свою функцию выходит. Ну а да, ты... моя задача я содержу семью и все. Короче, я вам да. принес деньги, типа, живите как хотите. Да. оставьте а потом, в покое. А потом получает проблемы. И э, сеть его не поддержит в том объеме, в котором нужно. И начинает его рвать. Поэтому э, вот, эти вот, вот эти позиции, если мужчина выполнит, вот тогда он точно выйдет на свое предназначение. Вот с родом решил, э, значит, умеет трудиться, э, прошел все. Кстати, вот насчет умения трудиться, я хотел бы сказать, что у мальчиков надо воспитывать буквально с 3-4 лет. То есть он в семье должен все делать: мыть посуду, подметать пол, там, мыть пол. Плюс нос, прочим. Подрастает, он дальше больше, потом все электричество в доме, и так далее. Он должен все. Мыть. В старших классах уже летом должен подрабатывать. Это обязательно. Подрабатывает навыки. И для мужчины девиз такой. Ты умеешь это делать? Не пробовал, но умею. Вот обратите, не пробовал, но умею. Потому что у него элементарных таких навыков есть, тоже Вот такой мужчина легко находит свой принцип. Спасибо, Анатолий. Давайте, наверное, скажем, чтобы сейчас мужчины там, в семье тиранию не начали по отношению к своим сыновьям. Я к тому, что ну, Отцы должны показывать пример. Если он там семечки щелкает, телек смотрит, а сын нагоняет, сам ничего не делает, то ну, это тоже не будет, наверное, хорошо. Вот слово ⁇ гонять ⁇ это э, не относится к настоящему мужчине. У настоящего мужчины есть такое понятие ⁇ царственное слово ⁇ мужчина ⁇ Он сказал, и это сказал, это все, это все знает. То есть он говорит мало, он не, не пустослов. Он говорит мало, но как каждого слово что, что в семье, что в, там, в обществе, его слово ценность. Вот это вот ценность, царственное слово мужчины, это очень важная вещь. И тогда его дети слушают и уважают. И правильно говорите, он должен сам показывать. К первому моменту вы сейчас проговаривали про отношения с родителями. Ну, я думаю, последующие пункты как-то ребята могут понять, но в семье не у всех складывается впечатление, ну, хорошие отношения там, с папой, с мамой. И вот уже парень там написал сообщение, а что делать, если у меня отец не хочет идти со мной на контакт? Ну, то есть, что делать, если бывает, либо родители сами не идут на контакт, либо родители проявляли, может быть, в детстве какую-то агрессию по отношению к детям, да, и как теперь их простить? То есть стоит ли сейчас идти, там, простить их и как-то вот падать в колени? Вот как вы порекомендуете, как вы смотрите на это? Ну, простой вопрос, поэтому я говорю, у нас мы учим этому достаточно долго, чтобы решить вопрос, потому что там много нюансов. Действительно, но ну, падать в колени не следует ни в коем случае. Нужна цель какая? Выйти с отцом на равные отношения мужчина с мужчиной. Вот это вот, а это, для этого надо его уважать. Для этого надо его ценить и быть его помощником, и его опор, и опорой отца, обратите внимание. Это очень важно, чтобы отец чувствовал в сыне свое продолжение, свою опору. Вот то тогда будет контакт. А если чаще всего, почему отец не, не принимает сына? Возвращаемся к первой нашей теме. Когда в семье мать ставит детей на первое место, отец детей подсознательно начинает не уважать, не любить, даже агрессивно к нему относиться. И если тем более сын встает на, на защиту матери, на ее сторону встает и начинает отца тоже шпынять, то в этом случае построить отношения добрые и непросто. Но нужно даже в этом случае, Потихоньку, так, за шагом, восстанавливают добрые, положительные отношения к отцу. Вы сказали фразу э, ⁇ простить, э, простить родителей, простить отца ⁇ Знаете, это полшага ⁇ простить э, ⁇ Вторая половина, более важная, попросить прощения. Попросить прощения за неуважение, за непонимание того, что э, отец тебя привел в жизнь. Вот этот, Владимир на этом я остановлюсь, эта информация практически, она такая очень длинная, но она реальная, я имею много доказательств к этому, то есть это я уверен на 100% этой информации. Дело в том, что детей в жизнь приводит отец, а не мать. И вот здесь вот явное заблуждение, которое в обществе сохраняется, Женщины считают себя главными в вопросах производства детей, назовем это так. Они считают себя монополистами. А мужчина это так. Как говорится, сунул, вынул, побежал. Вот. На самом деле, в природе все очень гармонично. И мужские и женские энергии работают всегда в гармонии. И всегда в равной степени. Всегда в равной степени. Что это значит? Вот у женщины есть определенный день и час, когда она, э, она становится женщиной, начинается менструальный период. И все понимают, да, она стала женщиной. У мужчин вроде бы этого нет. На самом деле это есть. Вот вы же занимались практиками, духовными практиками, понимаете? На тонком -то плане можно увидеть день и час, когда у, у, у мальчика, у подростков над головой всплывал такой э, энергетический лотос. Его еще называют лотосом. И на свет этого лотоса по-резонансу приходят души будущих детей. В 12-13 лет к э, мальчику, когда он становится мужчиной, дух в нем пробуждается, и к нему приходят э, души будущих детей. Вот этот момент. И он дальше с этим букетом, а там... Бывает, десятка этих ну, И он идет с ними по жизни, и они его ведут, они его питают энергией. Своей. А чем они, могут? они любовью только могут. И вот в какой-то момент, когда он созрел, тогда они, лук и стрелы, рискивают маму, стрела, сердце, любовь, и дальше уже начинают вести двоих к этому состоянию, к тому, чтобы соединились чтобы получился такой альянс ну, и да, да. вот, вот это женщина не понимает что мужчина здесь ни причем но этого мало. дальше так как мужчина дух он продолжает сопровождать и энергетически независимо от того где он находится независимо от его следы у него автомат идет как говорится от сути его Мощная энергетика, чистая энергетика, независимо от того, бомж он или президент. Идет, идет чистая энергия в адрес детей. И он не может это регулировать. Это заложено природой. Он сопровождает детей. Но вот этот канал может закрыть только сам ребенок. Отрицается, плохо относится к ну и так далее, обижаясь на него. Тогда он из них друг забирает, может вон Поэтому я и говорю, нужно на двух равных ногах стоять. Спасибо. Вот такая вот история про вашу. Спасибо большое. Вот вы сейчас момент проговаривали про то, что если... Мать больше уделяет время или внимание своим детям да, то отца это может ранить но ну, это может как на уровне ревности наверное, или также мужчина же он тоже как бы ощущаете хозяином а тут раз его не считают ни за кого у да, на сторону поэтому это важно чтобы ну, баланс вот этот был это это реально важно и и своей просто жизни скажу, у меня отношения с родителями были хорошие, но ну, не сказать, что я там папу своего любил там, ну вот прям сильно, то есть я его любил, любил, папа и папа, но когда я также понял там про предназначение, понял, что нужны отношения с родителями, я просто делал поклоны, я каждый вечер представлял себе папу и просил его прощения, просил прощения, а в уме у меня из моего эго выходило. А за что ему должен кланяться? Ну, за что? Ну, я ему ничего не должен. Это он меня обижал, это он мне вот это делал. И приходил. И в какой-то момент у меня пришло наоборот, думаю, какой у меня хороший отец. То есть, через какое-то время, я не знаю, там, пару недель, через месяц у меня мое эго сломалось. И я, наоборот, начал чувствовать благодарность. И следующий шаг, который я сделал, я поставил свою папу перед собой. Я говорю, пап, вот были ситуации в жизни, да? Я говорю, ты сейчас, пожалуйста, ничего не говори. И я не хочу тебя предъявлять, просто они были. И я хочу тебе сказать, как я себя чувствовал. И я рассказал какие-то ситуации, говорю, вот тут на меня руку поднял, я говорю, в этот момент чувствовал вот это, вот это, он говорит, ой, Вовочка, я говорю, папуль, я говорю, сейчас, ну, я говорю, не хочу тебя как-то там обижать, или что, я говорю, просто мне надо сказать, ну, чтобы эмоция вышла. И я вот это все сказал, а потом встал перед ним прям живую на колени и попросил прощения, и слезы у меня пошли, у отца, и такое ощущение, как будто вот я всю жизнь какой-то тухлый мешок картошки нес с собой, а в этот момент снял. И у нас сейчас отношения, вот они несколько лет, такие отношения с отцом, которых никогда в жизни не было. То есть такая любовь, я вот так уважаю. Ну, Я прям рекомендую каждому пройти этот путь. Ну, Владимир, супер, супер, замечательный процесс, замечательный процесс. Первый раз я слышу о таком глубоком процессе. Есть люди что-то делают, но это супер. Теперь понятно, почему вы вышли на свое отношение. Решив вопросы с отцом, вообще отец это... Дверь, это дверь к счастливой жизни. Кто не решил вопросы с отцом, особенно к женщинам, это женщинам вопрос. Если женщина не выстроила отношения с отцом, у нее никогда не будет счастливых отношений с мужчиной. Всегда будут мужчины ее там, в общем, будут проблемы. Да, -да у, нее, у нее будет закрыт, у нее как будто за ней спины не будет никогда. Да, да, да, да. И мужчины ее будут наказывать, подставлять, там, в общем, будут все ей возвращать, то, что она не дала, всех Поэтому отец это очень важная фигура в жизни и yes, в... Yes, yes. В тоже. А такой вопрос, уже может быть немножко более практичный. А если человек вдруг вот это все наладил, как ему понять, может быть, по каким-то принципам, вот что бы вы порекомендовали, как понять, нащупать свой путь, свое дело, которому можно было посвятить свою жизнь. Это уже следующий этап, который э, вот на этой базе, эту базу выстроил. Следующий этап определения. А, ты хочешь, куда тебя тянет? Но это тянет, это тоже, сами знаете, скользкая вещь, может потянуть не туда. Здесь нужно обязательно иметь определенную духовную базу. Здесь уже духовную базу. Что это значит? Э, ту базу, которая тебя не собьет с курса, э, ту базу, которая тебе позволит э, идти в сторону добра, э, э, нести добро. То есть ты должен понять, что твоя деятельность, любая деятельность, она должна приносить добро тебе, твоей семье, твоей стране и планете в целом. Не надо бояться таких громких слов, но это этим проверяется, а насколько ты ä, попадаешь ä, вот, вот, если ты этим своим шагом, своей, этой своей деятельностью ä, не приносишь ну, что-то, вот не срабатывает, значит, ты не туда идешь. Вот, к примеру, ты начинаешь торговать силом, к примеру. Явно не твое предназначение. Для любого... Для любого... У меня было просто, у меня свое время был клуб свой, дискотека. Я задался вопрос, а что хорошего я делаю при помощи клуба. Я пытался себя обмануть и сказать, я там даю вечеринки, даю то. Но в итоге я понимал, что просто я их травлю. Я могу сказать, это будет кто-то делать другой, да пусть сделает кто-то другой, но я-то в этой ситуации их травлю, поэтому здесь надо с собой быть честным. Вот это реально. Действительно, это обязательно приведет тебя не туда, если вот хотя бы где-то поступился чуть-чуть вот этим добрым путем. То есть ты должен это понимать. Добрый путь это уже сразу ответает очень много вопросов из Очень много снимает Ну и самый, пожалуй, такой, самый, пожалуй, инструмент надежный. Это когда ты духовность свою, духовность свою раскрываешь, и ты начинаешь слышать себя, слышать свою душу, слышать свое Я, Высшее Я. И вот тогда тебе определить свой путь очень даже легко. Тогда ты, у тебя есть помощник. Нужно знать, что ты, когда духовно пробуждаешься, ты соединяешься со своими силами, всеми, всеми помощниками вот духовных. Я, может быть, Говорю слишком эдемически, но... нормально. Тот, кому надо, на определенном уровне развития, тот поймет. Кому не надо, ну, значит, еще не пришло время, возьмет то, что нужно взять. Да, просто нужно понять, что духовное развитие обязательно должно быть. Ты не попадаешь, все равно в десятку не попадешь. Только случайно может. Но в десятку попасть случайно не попадешь, если не будет духовного развития. Потому что духовное развитие как раз помогает увидеть горизонт, увидеть всю структуру своей жизни, поставить правила ценности, и тогда ты точно определяешь уже свой путь. Для людей иногда слово духовно, оно кажется каким-то мистическим процессом, но на самом деле здесь никакой мистики нет. Духовность, она просто облагораживает все этапы жизни. То есть я понимаю, что это тело, оно не мое, оно принадлежит Богу, то я, соответственно, сейчас с ним начинаю обращаться. Я его не эксплуатирую, а поддерживаю, занимаюсь спортиком. Если я понимаю, что моя семья, это она дана мне Богом, я уже их не насилую, я понимаю, что я должен выполнять какую-то миссию. И вот духовность, она как раз-таки, вот, она облагораживает да, и гармонизирует все другие сферы жизни. Бизнес тогда, вот как вы сказали, если я духовно развиваюсь, я уже смотрю, чтобы не причинять вред людям, а нести ценность. Да, то есть, поэтому ну, духовность – это платформа для всего в нашей жизни. Ну или рано или поздно тот, кто хочет быть счастливым, он должен к ней прийти. Ну потому что другого пути нету Другого пути нет. Без духовности счастье не, не будет неполноценным, но оно будет скоро превратиться в болото. К духовности надо еще отнести масштабность. Это тоже одно из качеств духовности. То есть ты должен видеть масштабно э, все. По сути планету ты должен воспринимать как свой дом. Мужчина по-настоящему мужчина зрелый масштабный мужчина, он должен всю планету принимать свой дом, Соответственно, к нему относиться. И я, например, что вот это прочувствовать, прожить и многосветное путешествие. И понял, что землята на самом деле маленькая, и я для нее ответственен. То есть взять на себя вот ответственность за все то, что происходит в мире, это очень важно. Помните академик Сахаров? Академия который вот э, водородную богу. Сначала он вот придумал водородную бомбу, потом осознал, что он сотворил, и ушел, как бы, э, в, такую, в некую святость. И действительно, с ним произошла метаморфоза и он, вот, вот, вот тогда он э, выступал на трибуне Верховного Совета и сказал: Я за все, что происходит в этом мире. Вот эта фраза зрелого. 100%. все что происходит в этом мире вот это вот это высокая степень буквально чтобы людям было понятно да, это, причем это не просто слова если это есть внутреннее понимание этого это это глубокий уровень на самом деле да вот это вот к этому надо стремиться это заложено в принципе в каждом из нас потому что мы вообще-то божественные существа и несем в себе вот этот масштаб вот этот масштаб но просто вот свои меркантизные, материальные, неинтересны, незавиваемые, но она все равно есть в каждом. И вот когда ты все одежды снимаешь, снимаешь, вот эту всю свою душу, то в конце концов, и вот это приходит понимать. Это ответственность за то, что происходит в, этом жизни, в этой жизни, и что весь мир это ты за него ответственен. Мне когда-то помню, один из учителей по йоге сказал, говорит, не смотри на землю, смотри выше глаза. Я говорю, почему? Говорит, потому что смотришь на землю, у тебя энергия уходит, а выше смотришь, ты видишь весь мир. И по жизни мы так и идем, мы смотрим только вокруг нас, наша семья, мы уже не видим, ладно, соседи, может быть. А надо понимать, что весь мир, и когда он соприкасается со всем миром, мы понимаем, что все до одного хотят быть счастливыми, никто не хочет страдать. И все такие же, да, и вот все действия, которые мы совершаем, только одного. Да, и те люди, которые творят недобро, это нехватка любви. Это как, вот, я не помню, в ком фильме, вроде бы мастер Маргарита, когда у Иисуса там спросили, что вот этот тоже убийца, который там его охранял, или бить должен был, он говорит, ну, он говорит, да, если бы я с ним поговорил, говорит, я бы открыл его сердце. говорит, его просто недолюбили в жизни, поэтому он такой злой. Злость она идет из-за нелюбви, когда мы теряем с Богом контакт. И вот здесь, если говорить дальше о рекомендации, как найти свое предназначение, вот мы поговорили, здесь еще нужно посмотреть, какие отношения у тебя будут с людьми, что ты будешь иметь в результате своих бизнес, какие отношения с людьми, близкими. Потому что это тоже важный момент. Если, например, ты так уперся в свою работу, если ты, например, выбрал такую работу, что ты на два месяца куда-то уезжаешь в бабку, два месяца не видишь книги. Нормально ли это? Твое ли это предназначение? А кто семьей заниматься должен в это время? То есть понимаете? То есть отношения, отношения с семьей, отношения с друзьями. А друзья как вообще смотрят на твою открытость? Что они в ней видят? Ты чувствуешь себя комфортно, ты чувствуешь себя уважаешь в этом, в этом. Дальше. Как ты устроишь отношения в своей деятельности? Когда вы там в этом не подставляешь, не обманываешь, там, и так далее. Что у тебя за бизнес, что у тебя за дело? Какие у тебя отношения в результате постраиваются этой, этой деятельностью? Вот через призму отношений тоже можно проверить, насколько ты попадаешь. То есть ты становишься... Лучше от этого ты растешь ты развиваешься в этом твои отношения с людьми растут улучшаются значит ты идешь нужно ну да, вот это... иногда у людей может сложиться впечатление что если это мое предназначение все я семью бросил и пошел короче сам по жизни это да. это неправильно и семью друзей бросил там, там вообще на все наплевал то есть иду. По головам, вот мое предпочтение, вот светит моя звезда, я и... Нет, это, конечно, должен быть очень гармоничный путь. Ты не должен оставлять вокруг тебя щепки, как говорится, лес и щепки летят, нет. Когда ты попадаешь на свой путь, когда идешь по своему предназначению, ты в щепки не летят, ты никому не делаешь больно. И смерть тебе помогает, ты никого не насилует. А можно по каким-то принципам понять, да, что человек нашел свой путь, что он будет испытывать, может быть, что он будет чувствовать. Радость. <свят> Радость. Радость самый яркий показатель. Вот как раз, вот, кстати, этот момент, эта энергия радости, она и является самым простым, самым точным критерием что ты попадаешь туда, куда нужно. Если ты встаешь с радостью, идешь с радостью, творишь с радостью, получаешь радость, твоя семья радуется, ты, если, благодаря твоей деятельности ты вот, весь в радости, и каждый день и эта радость не растает, тогда, значит, ты на своем пути. Вот мне сейчас, у меня в этом году юбилей, семь диджетиллятора, и на этом пути, вот на этом пути, который иду, вот после 40, как я сказал, встал на этот путь, я каждый день, у меня радость нарастает. Я люблю радость. Вы то есть это, это суперсостояние. Причем я же не останавливаюсь только вот на том, что я с архимическим, это мал, малая часть того, чем я занимаюсь. Видите, что это тоже малая часть. Там вот веду, веду какие-то онлайн -там, конференции и прочие вот э -э это все часть. У меня еще большая часть, это моя глубокая духовная э, и внутренняя, и внешняя. Я, например, занимаюсь вопросами э, страны, вопросами отдельных городов. То есть у меня есть специальные методики э, работы с городами, с странами и так далее. То есть это бесконечный процесс роста. Бесконечный процесс роста и радости. Я чувствую, что каждый, каждый год все больше и больше такого. Классно, спасибо большое. Давайте, может быть, небольшой итог такой подведу. Ребят, то, о чем мы сегодня говорили, это первое, для того, чтобы искать предназначение, да, надо созреть. Да, то есть, ну, легче, когда ты зрелый человек, потому что если ты не зрелый, то ты можешь, ну, не встать на этот путь, просто исходить сходить с него, прыгать, как перекати поле. Второй момент, для того, чтобы стать зрелым, надо наладить определенные этапы ну, развития. И первое, вот на что стоит обратить внимание, прежде чем прыгать в другие, это отношения с родителями. Надо ну, настроить, наладить. Да, и потом заниматься поиском предназначения. По, по поводу поиска предназначения, мы сейчас проговорили, что это в любом случае должно идти во благо, это не должно разрушать. Да, и человек, который нашел свое предназначение, он испытывает радость. Буквально от себя еще скажу. Ну, предназначение это всегда не что-то такое вот, что-то непонятное. Обычно я могу это делать, и мне это нравится делать. Просто оно как-то в одном русле сходится, человек находит себя и, соответственно, занимается этим. Потому что, ну, если человек также делает свое дело, оно ему не нравится, то, ну, я не знаю, насколько это предназначение. Потому что оно должно гармонизировать нашу психику. Оно дается для того, чтобы мы могли заниматься как раз духовной практикой, то, что вы и делаете. Вы прямой, живой показатель, 70 лет. Вот я когда мне писали сначала, чтобы с вами познакомиться, вроде бы я сижу и думаю, так, вам 70 или нет, потому что вы выглядите гораздо воложе. Так что вот, вот ребят, как надо выглядеть, если будете своим предназначением идти, да, то есть вот, вот это... такой живой показатель. Спасибо вам. Благодарю, благодарю, благодарю за это знакомство, я рад тому, что вы творите на своем пути, благодарю. Спасибо вам, есть на кого равняться, равняться на таких людей, как вы, да, вот то, что вы сейчас озвучили, что вы делаете, Я сижу и думаю, сколько мне еще надо делать, сколько еще надо браться, чтобы выходить на уровень мира. Как сказал один из моих учителей тоже, он говорит, а что толку говорить, а, там, допустим, осуждать президента, политиков? Ты, говорит, начни, говорит, свое что-то, найди, говорит, друзей, которые также, говорит, больше, больше расширяйтесь. И, говорит, расширитесь это да, такой возможность, которая можно, а просто кого-то тыкать, там грязью обливать, это не мужская позиция. Мужчина, он делает, да, в соответствии со своей возможностью. Да, Владимир, вы знаете, я э, сейчас вот пришла мысль, я вам напишу, я предложу вам одно видео, студии, может быть, аналог Да, дай бог, поговорим, конечно. Огромное вам спасибо еще раз. Буквально, может быть, последнее предложение, как рекомендация для ребят, которые сейчас смотрят. Вот. Если бы вам было 20 лет, что бы вы порекомендовали себе? <смех> <смех> да. <смех> что <я приколол> себе? <смех> да, Владимир, вопросик. Дело в том, что я прожил и 20 лет, и 30, я прожил классно, поэтому как-то мне даже... Правда, я гробил тогда здоровье довольно сильно, вот как? Я бы пожелал себе не гробить здоровья. Вот это важно. Потому что я к 30 годам гробил здоровье. Много пил, много... В общем, было. <смех> вот. а, я бы не гробил себе здоровье. Поэтому берегите здоровье с молодостью. Вот а сейчас я много делаю для того, чтобы быть здоровым. Приходится применять усилия. Спасибо вам большое. Спасибо да. вам огромное. Вам хорошего дня, всех благ. И тогда мы спишемся. До связи. Пока. Да. До, До свидания. свидания.